Море, напев глубинный, имя ее таит. Тихо поет Галина, ласково говорит, праведно и ранима, чувственна и проста, В чем-то необъяснимо Но как лазурь чиста, что одному Галина Будет иному сласть, имя ее Галина. Тихого моря власть. Она спокойна, безмятежна, Добра красива и стройна, Ее душа чиста, безгрешна, Словно зеленая весна. Галина, солнышко родное, Галина, светлый человек, Пусть будет счастье неземное Твоим попутчиком весь век. Есть в имени Галина Океанские приливы И шорох золотистого песка, И вкус волны соленой, и солнце опаленный, погрянный и нистовый закат. Желаю я Галине, чтоб мимо прошли ливни, А также не везение, тоска. Галина чуткая, прекрасная, Как солнце светлое и ясная, Такая искренняя, добрая, Немножко дерзкая и гордая, И безусловно справедливая, Порою чуточку строптивая, Своим идеям вечно верное, а поведением – примерная, Всегда останется такой – веселый, красивый и родной.